В этом видео я поделюсь с вами информацией о том, как вы от нуля можете прийти к красивому пению. И здесь важно четко понимать программу занятий и последовательность освоения вокальных техник и тех тем, которые вы должны изучить. В самом начале вашего вокального пути определитесь, что у вас с музыкальным слухом. И если со слухом все в порядке, то первый пункт программы вы можете смело пропустить. Но если есть проблемы, то первым пунктом будет коррекция музыкального слуха, развитие музыкального слуха и координация слуха и голоса. Поскольку вы можете слышать ноту, вы можете пытаться ее спеть и не попасть это говорит о том, что нет координации. То есть вы ноту слышите, но попасть не можете. И вам вот этот процесс необходимо наладить для того, чтобы петь песни. Потому что песни, к сожалению или к счастью, состоят из определенных нот, определенной последовательности. И вам нужно эту последовательность, соответственно, воспроизводить. Поэтому вы можете слышать э, ноты, вы можете слышать фальш в исполнении, допустим, ваших знакомых или любых вообще людей. Но важно не только это слышать, но и уметь воспроизвести нужную ноту. Вот это называется координация голоса и слуха. Следующий этап это освоение правильного певческого дыхания. Если у вас проблемы с нотами есть, вы можете параллельно два этих этапа проходить. Но если с нотами все нормально, то вы начинаете с дыхания. Далее вы занимаетесь постановкой голоса, то есть настройкой и возрождением вашего природного голоса. После этого вы осваиваете базовые принципы вокала, это я даю в курсе фундамент вокалиста, мы там полностью прорабатываем все базовые принципы вокала и сразу внедряем их в пение песен. Далее вы переходите к вокальным приемам. Я также рекомендую освоить для начала основные вокальные приемы, которые чаще остальных используются в песнях современных артистов. Это вокальный нос, микс и фальцер. И как раз эти приемы также есть в курсе фундамент вокалист. Он подойдет тем, у кого с нотами все хорошо. Если с нотами не очень, то записывайтесь на курс новичок. Он для вас будет наиболее полезен на Данном этапе вашего вокального развития. Итак, вы уже освоили базовые вокальные приемы, далее можно расширить и освоить белтинг, твенг, субтон. Вот эти приемы можно также освоить. Можно освоить разные краски микста. Все это я даю уже в курсе успешного вокалист. Это такая своеобразная третья ступенька вашего вокального развития. И дальше, когда вы уже освоили все это, когда вы уже научились менять приемы, освоили три вида динамики, это тоже, кстати, есть в курсе успешный вокалист, вы можете идти к вокальным украшениям вибрато йодаль, хмык мелизмы но вы должны понимать что нельзя начинать с конца многие думают что для того чтобы красиво петь нужно вот мелизмы научиться петь но это глубокое заблуждение если у вас не поставленный голос если вы не можете спеть высокие ноты вы не можете спеть микстом а очень часто мелизмы именно в миксте и поются то нет никакого прока от того что вы научитесь а скорее всего не получится делать это правильно, петь непосредственно мелизмы или делать йодель и так далее. То есть вы должны для себя четко вот эту последовательность ваших шагов представлять в голове, можете даже себе это где-то записать, вот этот план. И четко идите по нему, последовательно двигайтесь по этой программе. Если вы захотите заниматься по моим видеокурсам, то первый этап это новичок если есть проблемы со слухом. Второй этап фундамент вокалиста, это базовые принципы дыхания, вокальные приемы основные, и дальше уже успешный вокалист. Таким образом, вам не придется думать, что делать сегодня, завтра, как двигаться по всей этой программе, где находить материал, то есть в моих курсах вы это все сможете взять, то есть основную базу. Пройдя эти курсы, вы уже сможете на ну, практически любые песни, даже сложные, достаточно сложные песни, исполнять, Расширить диапазон, подтянуть вот эти высокие ноты, понять, какие вокальные приемы лучше для них подходят. Но в целом картину и ваш вокальный путь, что нужно осваивать, я вам рассказала. Если будут вопросы, обязательно задавайте.